Итак, еще раз всех приветствую. Думаю, у нас будут еще люди подходить. Немножечко извиняюсь за свой голос. Видимо, все-таки погода такая из серии, что вчера плюс 30 сегодня снег выпал, повлияло немножко на меня. Аксан Скантин мне помощь, да, пью, лечусь и так далее. У кого как погода прекрасная, такая же как и настроение, да? Тем не менее, в этом даже я вижу плюсы. Как вы думаете, в том, что я заболела вдруг, какой плюс для нас с вами? Пасмурно у кого-то, да, вот вроде бы скоро лето, а все еще пасмурно, не майское точно, да. Скорее на октябрь какой-то похоже, сырость. Вот она и опасна немножко такая погода, но тем не менее для всех, кто наших партнеров, кто присоединился в наш проект, это абсолютно безопасно. Это плюс нашего проекта, что я вас никого не заражу. И это радует, да ведь? Поэтому можно смело, безопасно теперь работать, общаться, приглашать своих партнеров, новых партнеров на нашу встречу. Ну и давайте начнем. Меня зовут Надежда Мирзаханова. Кто я, зачем я здесь, почему я именно с Арифлэем, я <соспорщик> расскажу, да, и надеюсь, что заражу вас только позитивом и стремлением и желанием идти вперед, несмотря ни на что, только-только вперед. так у себя немного, родом я из небольшого городка Бирск, это в республике Башкортостан. О юности расскажу, о детстве уж не буду вдаваться в подробности, хотя вот один факт хотела бы рассказать. В школе я училась в обычной, всегда у меня учительница с первого класса называла великим математиком, потому что прорешивала все-все задания вперед всех, и плюс домашние задания. И потом она меня даже выгоняла иногда, ну, в хорошем смысле, я говорила, иди ладно, погуляй, потому что тебе уже делать нечего, других не отвлекай. Ну и вот так получилось, что знала я, все, все, получала я всегда пятерки, единственное у меня хромало это э, и английский язык, как сейчас помню, меня аж даже трясло, когда я учила всякие правила непонятные да и так далее. Но и вот так случилось в жизни, что я ушла э, в другое учебное заведение, это лицей, где я попала в гуманитарный класс и волей-неволей пришлось забыть про математику, и э, там я... Чувствовала себя очень такой ущемленной, потому что другие дети учились до меня как бы уже год, и они уже понимали учителя, который говорит полностью на английском языке, отвечали, а я сидела, хлопала ушами, ничего не понимала, не могла ничего сказать и понять. И я такой вызов себе бросила, я выучу. Выучила так, что без экзаменов попала, на, поступила на факультет иностранных языков, и теперь я дипломированный учитель английского языка со, вторым, со второй специализации. это... Теория, практика, перевода. И это круто, это здорово, это было шоком для многих тех, кто меня знал, кто меня знал по школе, знал, как я с двойки на тройку училась по английскому. Вот, ввергла в шок. Потом э, я э, немного поработала учителем в политехническом техникуме финском. И э, вот тут у меня смайлик стоит такой сплачущий, потому что первую свою зарплату я, помню, получила 2500 рублей. Это для меня было, конечно, счастьем, то, что это, можно сказать, первая моя официальная зарплата, хотя я подрабатывала уже с, со студенческих лет, но плакать хотелось, потому что как раз тогда я занималась программой по, ну, знаете, наверное, там, по обмену студентами и так далее, да, вот по контракту я должна была поехать работать в Лондон, собирать ягоды, это была моя мечта, побывать в Лондоне, увидеть Биг Бен и так далее, да, значит, на эту программу мне надо было 60 тысяч, и моя зарплата 2,5, разница ощутимая, да? Ну, дальше. В общем, у меня не получилось с Лондоном, но я попала в Майами и работала на круизном лайнере два года. Там было очень круто, очень весело, потому что я уже сказала, как я из маленького городка, да, в принципе, на то время здесь было все достаточно серо. Серо, угрюмо, как бы, ну, ничего нового, ничего интересного. У нас даже кинотеатр не было в городе, представьте себе такое было там два-три магазина, ну, не знаю, что еще можно даже сказать, что у нас было, скорее, больше можно перечислить, чего у нас не было, ну, и вот, два года это райская жизнь, просто шикарная жизнь, я себя, ну, я не могу вам этого передать, как я себя ощущал. я ощущала себя человеком, после того, как я Приехал вот отсюда из этой серости с мизерной зарплатой, я приехала туда, где у меня хватает зарплаты, где я трачу сотнями долларов каждый месяц, как, каждую неделю, когда я выхожу по магазинам в Майами, там, это был нереальный шопинг, во-первых, потому что я могла себе позволить, во-вторых, это брендовые вещи какие-то, да, которых я у себя в городе даже... Раньше не то, что не видела, я их не слышала про такие. В общем, жизнь была крутой, это маршрут Мексика, Багамы, Гондурас, Каймановые острова много-много других, Куба, например, да, много других мест шикарнейших, куда я не знаю, когда бы я смогла еще попасть, я себе просто продолжала работать в Уфимском политехническом техникуме, как ни печально это не звучит. Дальше я параллельно приезжала сюда в отпуск и училась во втором учебном заведении на экономиста. Ну, как математик во мне проснулся, все-таки он дремал, но проснулся, мне хотелось связать с этим мою жизнь и профессию будущую. Но закончила я в 2010 году и хотела работать в столице нашего города, так как уже вернулась в Соединенных Штатов Америки, решила все-таки жизнь свою продолжить в родной стране, так скажем, и э, искала очень долго работу, считала, что я такой крутой специалист, и экономист, еще со знанием английского языка, что меня вот прям с самолета, наверное, с красной дорожки будут встречать работодатели с зарплатой с великолепной такой. Ну, как казалось, э, реальность, она не такая, как у меня была в мечтах. Пришлось мне долго искать работу, которая меня бы устраивала, но и в итоге мне пришлось вернуться опять к преподавательской деятельности, там я проработала Два года познакомилась с отличными людьми, естественно, участвовала в мероприятиях. Как бы, ну, по жизни я такой активный, веселый человек, что никогда не унывала даже с зарплатой в половиной тысячи рублей. Ну и потом, после этого я переехала в свой родной город, где я вышла замуж и работала здесь с 2011 года в банке. Один из ведущих банков, да, европейских, это Home Credit and Finance Bank, кредитным специалистом. И по сей день я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, официально трудоустроена в этом банке, помимо того, что я уже являюсь ИП, о чем мы ну, Так, вот можно разделить мою жизнь. Следующий период, да, это вот я когда вышла замуж, приехала в родной город и начался декрет. У меня родилась моя первая доченька, Дариночка, сейчас ей уже 4 года. Когда я была полтора года, родилась у нас вторая доченька, Златочка, и вот э, представьте, ну, хотя я уверена, что многие мамы меня понимают, представляют, да, это что у нас ежедневно, это радость, дети, это радость, безусловно, это мое все, это мой мир, да, но э, ежедневно что мы видим, это стирка, уборка, полы помыли, посуду помыли, покормили, усыпили, подгузники поменяли, пеленки постирали, и вот так каждый день э, с 2012 года до... Э, Почти три года в декрете вот так вот была моя жизнь, проходила. Здорово, да, вот у нас много очень мамочек, да, и меня поймете, понимаете, разделяете, так скажем, да. Это весело, очень здорово, я до сих пор э, радуюсь своему материнству, своему времени в декрете, так скажем, да, потому что мои дети не ходят в садик, мы всегда вместе, мы в любое время можем все бросить, пойти гулять, мы можем пойти на какую-то детскую площадку, мы можем пойти в какой-то развивающий центр в любой момент. И вот это для меня очень ценно, вот эта вот свобода, да, которая не меряется деньгами, именно вот свобода выбора, свобода желаний, потому что я учитываю желание своих детей. Я могу в любое время взять и просто пойти у них на поводу, да, и дать им приятное то, что они хотят. Я представляю, если бы я сейчас вышла на работу в свой банк, да, где я работала до 8 вечера, там пока отчеты, пока документы сдашь и так далее, это уже пол полдевятого, в 9 домой, как минимум, да, может быть, даже и позже. И чтобы в 9 часов я могла дать своим детям. Я не представляю, и не хочу даже теперь уже представлять. Ну и вот, меня очень тяготило, знаете, что самое главное, то, что я. Ну, просто деградирую, будем говорить открыто, своими словами, как называть вещи, да, своими именами. Я не э, развивалась, да, я читала статьи какие-то, что должен уметь ребенок в один месяц, но это не требовало от меня супер сильных затрат каких-то, да, мозговой деятельности. И, ну, прочитала, прочитала, да, делает, делает, ну, клево, давайте на два месяца я прочитаю, что там должен ребенок делать какие подгузники лучше использовать, какую пюрешку там давать ребенку, да, это все не активизирует нашу мозговую деятельность. Ну и вы понимаете, да, и чем меньше у нас нейронных связей, тем меньше у нас, так сказать, умственная деятельность. И если мы не читаем, не узнаем новую информацию, если мы не делаем ничего нового для себя, то мы просто-напросто деградируем. Это, это не я придумала, не я сказала. Это так и есть, как бы, да, это э, известный научный факт. И вот это больше всего меня, э, можно сказать, сподвигло на то, что я ответила на предложение своего спонсора. Это было одно из самых э, важных, потому что я решила вникнуть в лица в что-то новое, интересное, меня это взбудоражило. Хотя сначала на отрез я отказывалась, потому что когда мне мой спонсор Регина сказала, что это такое, что это за проект, я но ну, я собрала просто все возможные возражения, да, и вы, как э, уже партнеры, работающие, думаю, знаете, я и, и нет, это не мое, и нет времени, и нет чего только нет. Но я очень благодарна Регине за то, что она все-таки донесла до меня, что это не просто э, Арифлейм, это не просто помады, это не просто каталоги, это новая жизнь, это новый мир. И вот как изменилась моя жизнь в проекте буквально уже в течение следующего года, да, я вам сейчас расскажу. Во-первых, я открыла э, э, ИП. Так, отвлекусь, да, вопрос вот увидел, как она доносила голосом, ну вообще мы из разных городов, но знакомы лично были, встречались пару раз э -э -э в моем родном городе, э -э мы общались ВКонтакте, просто даже не голосом тогда, просто сообщениями, просто Регина мне скинула свой сайт потом, экспресс карьера, я влюбилась и захотела так же. Ну вот, значит, ИП, да, для тех, кто, например, мама в декрете или кто получает какие-то пенсии, пособия, не бойтесь, это все легально, никто не отберет у вас ничего вам положено. мне также продолжали платить декретные мои пособия, хоть я уже и была ИП. Единственное, мне там позвонили с моей бывшей работой, спросили, что я, чем я занимаюсь. Я сказала, что ну, я занимаюсь косметикой, они сказали, ну здорово, занимайтесь. Значит, вы не хотите выходить к нам обратно на работу? Я говорю, ну думаю, нет. Вот, у меня также положен был отпуск, я писала заявление, мне оплачивали отпуск. Ну, в общем, все, все, абсолютно легально, все, как и... Положено было бы, если бы у меня не было ИП, поэтому этого не пугайтесь. Затем я начала выходить куда-то гулять, да, ну, прям не то, чтобы гулять, а хотя бы в свет выходить. Для меня это было вот раньше поход в магазин, это уже выход в свет, потому что, ну, с двумя детьми, особенно если это, допустим, зима, то не особо выберешься иногда. Муж у меня работал и работает э, в такой сфере в торговлю, можно сказать, да, и он бывает в районах, уезжает, приезжает там в 10 вечера и в два ночи бывает, поэтому, поэтому вот так, что взять и выбраться куда-то не так уж просто было. И плюс, не было денег. Как ни банально это не звучало, но у меня не было денег просто сходить в кафе, да, лишних денег. У меня не было лишних денег, там, чтобы купить себе, не знаю, элементарно тушь, помаду какую-то, да, но я об этом даже не думала, потому что мне, в принципе, зачем дома мне помада, если я дома сижу? Ну, вот так вот и было, да. И как бы я могу признаться, сейчас, работая в проекте, я все еще не имею коробок помад за два с небольшим года. У меня не стоит складов, как многие боятся и думают. Поэтому не бойтесь, ничего страшного. Ну, и вот в период, когда я начала уже зарабатывать, получать, мы начали очень много гулять, и сейчас мы гуляем. И потом еще расскажу про одну мечту, которая у меня сбылась. Мы просто, знаете, вот выходили магазины скупали там все что нравится вот если раньше мы откладывали по 2-3 месяца чтобы купить новую курточку например дочки да вот после зарплаты мы шли и покупали по 2 по 3 курточки и, ну и не проблема была я купила себе планшет я купила себе ноутбук мы купили по новому телефону мы купили теплицу моей маме очень очень много покупок очень много того что я не могла бы себе позволить просто сидя в декрете и сидя в декрете да это ну, многие так понимают, что это расслабон, ничего не надо делать, сидишь, не работаешь. да, На самом деле, опять же, кто был, кто знает, у кого дети, они понимают, насколько это много работы, ответственность, да, именно ухаживать за ребенком. Тем не менее, всегда можно найти утром полчаса, в обед полчаса, вечером полчаса для того, чтобы развиваться и делать, строить бизнес, вот, например, как мы. Итак, что еще изменилось? Я начали приглашать на разнообразные мероприятия. Это просто это просто, ну, не передать словами, как это великолепно, как это восхитительно, когда залы полные, да, это вот причем было мероприятие у нас в Уфимском филиале. Я уж не говорю про большие мероприятия, где лидеры всех стран собираются, да. Огромный зал, ты стоишь на сцене, тебе подарили букет, вручили чек, подарки, люди хлопают. Это, ну, знаете, до слез, реально это круто, до слез и я всем желаю ощутить эмоции, побывать на таких мероприятиях и побывать именно на сцене у этих мероприятий. И вы меня тогда поймете. Дальше. Я еще могу вам, как сказать, похвастаться да, в хорошем смысле, потому что действительно все реально и все работает. Выписки взяла, когда я получила, когда я закрыла звание директора, получила первое, это премию 1000 долларов, о которой вы знаете наверняка все, да, вы же изучаете маркетинг план, сегодня утром, наверное, посещали вебинар Татьяны, который рассказывал про доходы, так вот, это на тот момент было по курсу 66 рублей и плюс зарплата, Итого я за три недели получила 86 тысяч, на следующие три недели я получила зарплату свою обычную, да, и плюс автобонус, я еще успела как раз на эту программу, когда лидерам давали 70 тысяч э, по программе «Автобонус». Сейчас она немножко изменилась, но она все равно действует, и эта программа есть. Поэтому у меня получилось за 6 недель 180 тысяч рублей. Я не побоюсь сказать, что раньше в банке мне надо было год работать, чтобы получить вот эту сумму. Думайте сами, да, сравнивайте сами, кому это много, кому это мало. И э, вот о своей истории в проекте немножко расскажу, Вкратце, значит, я первый свой заказ сделала в первом каталоге 2015 года и начала активно приглашать и вышла на 3% сразу же. Во втором каталоге я тоже активно приглашала, начала э, расти 6%, ну и потом постепенно-постепенно все росло и развивалось и неожиданно очень для себя сразу... На следующий каталог, после того, как я вышла на 18%, я открыла э, 22%, то есть я открыла звание директора, благодаря своей дружной команде, классной. Ну и вот уже о чем рассказывал да, в пятом каталоге 2016 года я получила премию 1000 долларов и автобонус 70 тысяч, плюс зарплата. Итого, вот я декларацию сдавала, буквально тут видно, да, на картинке, на фотографии 3 марта сдала декларацию. Итого я заплатила как бы налог с общей суммы это 435 тысяч рублей у меня налоговая база получается, то есть 435 тысяч за год, и это только начало, и это не предел абсолютно. Это сейчас вот я даже мечтаю и понимаю, что это реально получать такую сумму в месяц, здесь это возможно, поэтому стремимся, растем дальше быстренько может посчитать, да, это больше 30 тысяч в месяц, то есть, ну, моя двойная-тройная зарплата в банке. Нормально так, да, в принципе, в декрете. И почему компания Арифлейм? Перечислять можно, знаете, очень долго, я могу часами говорить про компанию, причем до того, как я пришла, я знала про эту компанию, и до этого, когда была студенткой, несколько лет была в другой компании, просто распространителем, как бы, да, если сказать, дистрибьютором. И мне казалось, что я все знаю, про компанию Reflame ничего нового там нет, и ничем меня удивить не может. И как я смогу 20-30 тысяч зарабатывать на каталогах, это нереально. Не только разобравшись, я поняла, я очень хочу, чтобы каждый из вас разобрался, и каждый из вас смог донести до других людей, чем отличается современный «Арифлейм» и почему именно Арифлейм нужно, можно и нужно да, доверять. Ну, я немножечко расскажу о фактах, которые просто могу пройти мимо, потому что они меня очень сильно восхищают. Во-первых, компания наша была основана в 1967 году, то есть у нас в этом году юбилей, все знают. Да? 50 лет компания существовала. И есть люди, знаете, наверное, сталкивались, да, которые вот, ну, смеются, может быть, не доверяют, хихикают, думают, да это лохотрон, да когда уже она развалится. И поверьте, вот 50 лет все были такие люди, которые ждали, когда же это все развалится, разрушится. И поверьте, еще 50, еще 100 и 200 лет будет существовать компания Reflame, и также и будут существовать люди, которые ждут, когда это все развалится. На самом деле ждать не надо, надо просто действовать. Да? Пусть они ждут, и ничего не имеют. Дальше следует обратить внимание, что состав продукции на 70% состоит из натуральных ингредиентов. Обратите на это внимание, потому что это очень важно. Сейчас ну, в моде, в тренде натуральность. Да? В Китае, например, продажи «Арифлейм» бьют все, все рекорды, потому что это косметика продукция натуральная, а в Китае сейчас бум просто на натуральность. И до нас с вами тоже дойдет, до нашей страны, до наших стран СНГ дойдет этот, этот бум, так скажем, да, и мы с вами как раз в тренде. Дальше. Каждый каталог выходит от 30 новинок, да, это почему это факт гордости? Потому что новинку, во-первых, надо разработать, да, соответственно, у компании есть средства, чтобы вкладывать в исследования, в разработки и так далее, да, понимаете? У нас более 2000 наименований продуктов. Почему это важно? Потому что есть люди, которые не пользуются, например, помадами. Ну, например, мужчины, да, я вот не встречала еще ни одного мужчину такого. Ну, получается, что ему нельзя, что ли, бизнес строить с рифлой. оказывается, можно, потому что кроме помады еще есть 1999 других наименований. Понимаете, да? То есть э, дальше. Каждая серия кремов, например, да, разрабатывается и тусти тестируется в течение шести лет. И полтора года проходит сертификацию в более чем 60 странах мира. Понимаете, да, какой это масштаб? Это не просто так взяли и вот первые попавшиеся ингредиенты положили стандартный, да, и выпустили, красиво упаковали. Компания именно занимается разработкой, исследованиями, чтобы пользу нес продукт. Потому Это не просто кремчик ради того, чтобы продать, это действительно... Всегда какие-то изобретения у компании. Это всегда то, что действительно эффективно работает, потому что это тестируется. и Причем не, не тестируется на животных, а тестируется на людях, которые добровольно на это идут и причем получают хорошие деньги за это. Дальше. Ассортимент обновляется на 30-40% в течение года. но Это опять же говорит о том, что у компании есть средства инвестировать в разработки в новинок. Да ведь? Дальше. Косметика «Арифлейм» проходит 8 стадий проверки качества. И для примера, вот здесь следует отметить, что продукты питания в России и странах СНГ проходят 3 стадии. Понимаете, да? Это шведское качество. Это не ширпотреб какой-то, который производит в подвале где-то, да? Это очень высокий уровень. Это очень высокий уровень. Понимаете, да, меня? В Airflame самое большое количество ученых среди всех косметических компаний. И это тоже шикарно, и этим стоит гордиться, это надо знать. Акции Reflame котируется на шведской фондовой бирже и показывает ежегодный рост. То есть, если компания является акционерной, да, компания не может просто так взять и сказать, у нас рост, мы там прибавили столько-то, ничем это не доказывая. Да? А если компания акционерная, все, вот, вся вот эта информация о показателях роста или убытков, о, о том, сколько офисов, сколько сотрудников, вообще вся информация находится в открытом доступе в интернете. То есть, как любая другая компания, например, которая ну, идет, работает в убыток, да, может заявлять голословно, у нас прирост, у нас э, товарооборот растет, люди верят, да а тут мы верим, не верим, мы можем посмотреть, потому что вся информация открытая. Итак, дальше. Арифлейм является официальным спонсором международной теннисной организации. настолько богато, что есть у нее средства помогать быть спонсором каких-то каких ассоциаций и так далее. Упаковки пригодны для вторичной переработки. знаете, меня вот это очень-очень... Как, как сказать, мне это очень нравится. Почему? Потому что даже пакеты, например, нашей компании, они биоразлагаемые. То есть, если мы выкинем пакет Арифлейн, нас не будет мучить совесть, что он будет там столетиями лежать и нашим потомкам когда-то навредит. Да? Он через 2-3 года разложится на биоактивные вещества, которые, компоненты, которые просто не засорят нашу природу и переработаются, там, сгниют да, и так далее. Даже пакет. Поймите, даже в такой мелочи компания крутая, то в остальных вещах уже просто и говорить можно, можно и не говорить, да? Дальше. Наша продукция не тестируется на животных, как я уже говорила, да. Например, в создании витамина Wellness принимали участие Нобелевские лауреаты. Это, это настолько гордо звучит, да? Каждый год, независимо от кризисов, войн, Арифлейм показывает рост во всем мире. Компания номер один в России и странах СНГ среди косметических компаний по данным европейской аналитической компании «Евромонитор». То есть нашу компанию признают сторонние независимые компании. И это круто, да ведь? Учрежденный в России благотворительный фонд совместно с королевой Швеции Сильвией оказывает помощь нуждающимся детям в стране. Понимаете, то есть даже в нашей стране, хотя компания является шведской, компания делает добро организовали благотворительный фонд, помогает нуждающимся людям. И это восхитительно, это вызывает гордость, действительно, за нашу компанию. Да и мы с вами, когда делаем заказ, вы замечали, наверное, кто уже делал какие-то продукты, есть, которые покупаем, мы один-два рубля мы вкладываем вот в это общее э, благое дело, да, помощь э, нуждающимся. Дальше индивидуальный подход к ценообразованию в каждой стране. Что это значит? Многие знают, наверное, да, И ну еще раз повторю. То есть, например, один этаж, одна и та же баночка с кремом у нас, например, в России стоит, у нас одна цена, например, в Европе другая, в Китае еще другая, да. Это не значит, что нам в Россию делают хуже. Абсолютно не значит. Это значит, что компания изучила наш рынок, да, нашу платежеспособность и подстроилась под нашу экономическую ситуацию в стране. Соответственно, если в Китае, например, люди могут больше себе позволить отдать за ту же баночку крема, вот, пожалуйста, цена побольше. У нас не могут, пожалуйста, вам пониже цена. Понимаете? И это тоже очень здорово. И Арифлейм является соучредителем международного детского фонда, например, вот школа Ливсласт в Латвии, по-моему. И очень много других проектов, компания, которые поддерживают, именно финансово поддерживают, да, это говорит, во-первых, что компания очень э, лояльная, компания хочет творить добро, не просто наживаться, да, и деньги, деньги себе делать. Ну и тоже очень э, хороший показатель для того, что у компании есть деньги, действительно. Ну и такой важный очень момент, это выплаты лидерам превысили 1 миллион долларов в месяц. Понимаете, сколько компания платит нам. И я хочу всем пожелать, кто сегодня пришел чтобы каждый из вас забрал свою частичку кусочек этого миллиона долларов. Кому сколько? Кому 900 может быть надо, кому-то 100 и так далее. Делим, делим на всех. Ну и так, суть бизнеса. Главное, перешли мы. Что мы делаем ежедневно? Каждый нормальный, уважающий себя человек что делает? Как минимум чистит зубы утром, мужчины бреются, женщины красятся. Правильно? Душ принимаем, волосы моем. Парфюмом пользуемся, дождик идет, зонтик берем, правильно? Деньги кладем в кошелек, кошелек кладем в сумочку, правильно? Все это где-то мы покупаем. Да ведь? Все это где-то мы покупаем. Создаем товарооборот кому-то, делаем владельцев магазинов богаче. Да? Если мы это можем сделать у себя и на этом зарабатывать, почему бы не воспользоваться этой возможностью, да? Суть бизнеса проста, идея проста, мы зарабатываем на своих ежедневных потребностях, понимаете, да? То есть, если вы пользуетесь зубной пастой, то вы ее где-то покупаете, правильно? Если кто-то пользуется помадой, то где-то ее покупает. Если покупать в своем интернет-магазине, то можно создать бизнес. Итак, регистрируясь в команде, да, вы получаете свой собственный интернет-магазин без каких-либо финансовых вложений и рисков, да. И здесь я бы хотелось с обычным традиционным бизнесом, например, магазин. Вы решились, взяли, например, кредит, ну или накопили зарплаты, пусть там, допустим, миллион рублей и открыли магазин. Как минимум это нужно аренду, правильно? аренду помещения, либо построить свое, либо купить и так далее. Нужно вложить деньги в товар, да? Нужно найти сотрудников, бухгалтеров, продавцов э и так далее, да? Подготовиться нужно к проверкам налоговым, пожарным, там станция может прийти. Все верно говорю? Так вот, дальше, вот открыли, все это сделали, все-таки вложили, может быть, кредит взяли, накопили, неважно, вы миллион вложили, дальше, что вы делаете? Что вы будете делать с вашим магазином? Вот традиционный, на вашей улице вы поставили, что вы будете делать? Ответьте, пожалуйста, что вы будете делать с этим магазином? Немножечко сложно мне. Всю жизнь зарабатывать, чтобы открыть, да? Правильно я поняла? Рекомендовать знакомым, раскручивать, рекламировать. Вот у нас с вами мы, мысли сходятся, так скажем, да, в первую очередь. Это всегда так. Двигатель любого бизнеса – это реклама. Это реклама, это раскрученность. Потому что любому бизнесу, какой вы бизнес не возьмите, ему нужны деньги. Это, это банально, да, деньги нужны. А деньги где взять? У клиентов. Клиент пришел с деньгами, да, вот ваша выгода, соответственно. Дальше. Вот эти действия, все, что вы сейчас перечислили, мы с вами сейчас обобщим, мы можем делать с нашим собственным интернет-магазином Арифлейм. То есть рассказывать знакомым, рекламировать в соцсетях, просто вот рассказывать выгоды, почему выгодно покупать в своем онлайн-магазине Арифлейм. И почему мы с вами разберем. Первое. Вы покупаете для себя да, то, чем вы обычно пользуетесь. Не надо покупать тонны того, что вам не надо. Второе. Вы приглашаете тех, тех людей, кто будет делать то же самое. То есть покупать для себя то, что им нужно, и приглашать других людей делать те же самые два простых действия. И получать доход с товарооборота группы. И как вот это все складывается, мы с Итак, компания предоставляет нам личный интернет магазин абсолютно бесплатно. Нам не надо вкладывать миллион, нам не нужно делать свой собственный сайт, разрабатывать, нам не нужно искать поставщиков, нам не нужно искать логистику, да? Нам не нужно склад искать, где мы будем складировать эти товары. Нам этого всего ничего не нужно. У компании все уже готово. Вы просто покупаете то, что необходимо вам, вашей семье, вашим близким, у себя в личном кабинете в онлайн магазине. Все. Дальше. Вы создаете сеть покупателей, то есть таких же самых людей, как и вы, которые для себя покупают ежемесячно какие-то продукты, которыми они пользуются. Вы можете найти человека, который находится на другом конце света, да, его один раз научить делать покупку в своем интернет-магазине, он будет делать это пожизненно, без вашего усилия. Один, два, три, десять человек и так далее вот так складываются товарооборот, каждый человек покупая, создает общий товарооборот, с которым вы получаете процент. Проценты очень хорошие. пример Например, раз... вы пригласили Катю и Федю. Все, и вы, и Катя, и Федя сделали, например, покупку на 5000 рублей. Чтобы удобно было нам считать, возьмем эту сумму. Итого, у вас получается 3 человека в команде тысяч рублей товарооборот, хотя вы сами купили на 5000 всего, да? то вам считаются все покупки общие. И уровень ваш 6%, это примерно 450 баллов и доход от 1000 до 1200 рублей. Сначала поясню, что такое баллы. Да? Может быть, кто-то еще не знает. Баллы у нас введены, чтобы была уникальная система подсчета. Да? То есть в каждой стране разная валюта, чтобы не путаться. Вот ввели балловую систему. И уровни у нас зависят от количества баллов. Итак, значит... Про, так, доход, да, вот кто-то скажет, 1000 рублей, это, ну, мало, да, кому-то. А с другой стороны, если вы сходите в магазин, в ближайший супермаркет, купите там посуду, там, шампунь, посуду, извиняюсь, зубную пасту, шампунь, мыло и так далее, и скажете еще Кате и Феде, что там, смотри, вот клевые скидки, они сходят, купят тоже еще там на 5-10 тысяч, неважно, да. Оптима вам, ой, оптима, любой супермаркет вам вообще ничего не даст. Не говоря уже про это тысячи. И дальше вот если мы пригласили людей, научили их делать то же самое, то есть пригласили, и вот уже можно радоваться, когда у нас групповой товарооборот составляет 7500 баллов, то есть примерно 250-300 рублей, и с этого момента вы выходите на уровень 22%, и это уровень директор, доход от 30 тысяч месяц, это премия 1000 долларов по закрытии этого звания, это приглашение на банкет, это возможность участия в менеджерских конференциях, это приглашение на региональные какие-то мероприятия, это просто классно, да, и добавка кому-то к пенсии, кому-то к пособию, кому-то к зарплате на основной работе, кому-то к ну, вы, своей прибыли от бизнеса, да. У нас в проекте очень много разных людей. Очень много разных людей. Неважно, чем вы до этого занимались, важно ваше желание стремиться, развиваться и узнавать что-то новое, действовать. Становиться достойным дохода. Кратко, вот здесь табличка, да, с уровнями. Не буду на этом долго останавливаться, потому что по видам дохода вы все изучаете тоже материал. И, думаю, там рассказывают уже подробно. Начинается у нас все с 3%, это консультант, да, первая ближайшая цель каждого консультанта это директор ну а дальше уже у нас просто начинается миссия наша такая, да, это помогать другим людям начать зарабатывать от 30 тысяч и чем больше таких людей будет в вашей команде, чем большим людям вы поможете изменить их жизнь изменить их доход, вывести их на новый уровень, тем больше будет ваш доход, потому что с каждого нового директора компания вам Мало того, что платят долларовые премии, так еще и пожизненно проценты. И вот эти пожизненные выплаты вы можете подарить своим детям, родителям, всем любым вашим близким родственникам. Да? И это вот поэтому наш бизнес и называется бизнесом. Потому что все, что вы сейчас сделаете, вы можете подарить детям. Вы можете просто ничего больше не делать и всю жизнь наслаждаться остаточными вот этими доходами. И подумайте, когда вы работаете на любой другой работе, да, вы развиваете чей-то чужой бизнес. Когда вы оттуда уйдете, неважно по какой причине, вы сами захотите уйти, уволиться, вы уйдете на пенсию, вы уйдете в декрет, или вас уволят, то вам там ничего принадлежать не будет. Даже ручку шариковую, по идее, вы не можете оттуда взять и подарить своим детям. Поэтому думайте, очень-очень хорошо думайте. Ну и вот тут дальше еще немножечко разниться, нам всем поблизываться. Старший директор – это когда вы одному человеку помогли стать директором. То есть за это вы получите полторы тысячи премии и доход от 50 рублей, от 50 тысяч рублей. Золотой директор – вы двум людям помогли, вам две тысячи премию заплатили. Старший золотой директор – вам три тысячи заплатили и так далее, и так далее. Смотрите, да? Эти цифры дают нескольких, надеюсь, что он тоже. В компании у нас миллион возможностей, и про этот миллион я в конце вам обязательно расскажу и поделюсь секретом, как заработать миллион в нашей компании. Что вы получаете в итоге? Это выплаты на ваш расчетный счет в банке, который вы выбираете сами. Вы сами выбираете, куда вам компания будет платить деньги. Официальный, официальный бизнес – так как мы открываем ИП, есть очень много сейчас э, проектов, которые хвастаются тем, что не нужно открывать ИП, пожалуйста, на киви кошелек вам деньги и так далее, и так далее. Поймите, это все нелегально, все, что нелегально, оно рано или поздно обернется боком. Представьте, что какой-то момент, да, люди которые там очень много много заработали, вывели деньги там, ну пусть тот же самый миллион заработали, хотя это маловероятно, да, в таких проектах, в хайпах. И тут вот закон, закон какой-нибудь выпустят, что все закрывают все кошельки или облагают их налогами там под 30%. Понимаете, все равно когда-нибудь рано или поздно это все обернется боком. Поэтому самый легальный бизнес – это когда вы открываете ИП, когда все это узаконено, когда государство видит все ваши доходы и когда вы платите всего лишь 6%. И это сравните с обычной работой, когда 13%, по крайней мере в России, да, в других странах, скорее всего, другие там проценты. Так, отвлечемся да, на вопрос. ИП открывают после какого уровня? Я открыла на 18%, в следующем же каталоге вышла на 22%. Это зависит от вас. Меня очень сильно прижало. Я честно признаюсь, я уже говорила про то, что ну, было достаточно тяжело в декрете. Ну, не говорила, наверное, по-моему, не упустила этот момент, то, что у нас была ипотека. Мы купили квартиру в ипотеку, и получилось, что я ушла в декрет с более-менее нормальной зарплаты, да, которая э, уходила одна из зарплат на погашение ипотеки. То есть мы лишились, в принципе, вот одной зарплаты, у нас появилось два человека в семье, а ипотеку платить надо. Поэтому мне надо было очень-очень быстро расти, очень быстро открывать ИП. И я участвовала в разных там конкурсах, э, программах от Арифлейм, и я еще бонусом получила 15 тысяч, так как прошла э, условие одной из программ. Программы такие постоянно действуют, менеджеры, консультанты, все могут принимать участие в них и получать дополнительные деньги. Дальше, что мы, что мы еще получаем? Мы платим налоги 6%, уже сказал, да, отчисление за себя в пенсионный фонд, поэтому не бойтесь, без пенсии мы не останемся, хотя она нам уже не нужна будет, мы ее, наверное, пожертвуем, какой-нибудь благотворительный фонд. Да, на любом удобном уровне, когда ваша ОС превышает 50% от дохода, да, то есть, чтобы было, что вам переводить на расчетный счет. Ну и самое основное, это передача бизнеса Меня тоже очень важно, потому что я э, не могу просто так вот работать, работать, понимать, что вдруг когда-нибудь это рухнет, да, и там, что останется моим детям. Нет, я здесь уверена, что все, что я сейчас делаю, все, что я сейчас сделаю, организую, это законно, и оно останется моим моим детям. Я им могу подарить в любой момент вообще абсолютно. Дальше. Регистрируйтесь, вам открывается ваш личный кабинет, это будет ваш личный онлайн-офис, вам никаких бухгалтеров нанимать не надо, юристов нанимать не надо, ничего не надо, все готовое от компании. Абсолютно все готовое, все продумано. Первое время, когда вы новые только партнеры начинают, да там в принципе ничего нет. Потом дальше вы будете видеть. Кто сделал заказ, на, на какую сумму, на сколько баллов, э, кто кого зарегистрировал, какие акции, все, все, что угодно, вы можете... Все, что вы получаете, присоединившись к команду, да, это бесплатное обучение, все материалы для работы. Личный сайт для поиска партнеров, видео о работе, ежедневные обучающие вебинары, как вот сегодня да, вы посещаете, который, поддержка от наставников в общих чатах командных, просите, чтобы вас добавили в, в чаты, если вас не добавили еще, да. будьте активными, помните, что спонсор достается тем, кто его достает, поэтому, чтобы получить как можно больше помощи, больше заваливайте своих спонсоров, поверьте, мы это любим». Дальше, рассылка на электронную почту и э, помощь в ваших партнеров. То есть, когда вы будете приводить приглашать партнеров, вы не будете один на один с, с этими людьми, вам будет помогать вся команда, пока вы еще обучаетесь сами. Компания на себя же берет ответственность. Это техническая поддержка сайта и нашего онлайн-офиса. Опять же, нам не нужно думать, нам не нужно нанимать IT-специалистов, которые будут нам сайт разрабатывать. Мы берем готовый сайт компании. Мы не думаем о том, как собрать, где собрать заказ и отправить своему партнеру, который живет, например, в Мексике, потому что компания это все делает за нас: логистика, транспортировка, финансовые вопросы, материальная ответственность, административная, юридическая поддержка все полностью компания нам дает. Даже когда вы открываете ИП, есть сайт, есть раздел для ИП. Там все расписано, когда, что, какие налоги, как декларацию делать, любые изменения в законах, тут же компания реагирует ответной информацией для нас, для индивидуальных предпринимателей. Это настолько облегчает жизнь, вы не, не, не поверите. Я вот не представляю, как обычные люди, которые становятся индивидуальными предпринимателями, во всем этом разбираются. Им приходится просто нанимать бухгалтера и платить, опять же, лишние деньги. Да? У нас здесь все готово, полная поддержка. То есть мы не занимаемся сбором денег, да, это все тоже налажено, человек оплачивает через свой личный кабинет, либо через банк онлайн. Дальше, мы не считаем зарплаты, нам этого не надо, нам все полностью компания считает и выплачивает все вознаграждения и премии. Дальше. Что же мы получим? Вообще, ради чего стоит начинать этот бизнес? Ради чего стоит учиться? Ради чего стоит выделять 1-2 часа своего времени? да? Ради чего? Первое, это финансовая свобода, то, к чему я стремлюсь. Я уже немного говорила да, о том, что я свободна в плане того, что я с детьми всегда постоянно и могу делать что угодно. Если я хочу работать, да, я могу работать, я могу пригласить бабушку, она посидит. Я могу уехать с детьми к бабушке, там побыть, я поработать. Если я целый день хочу быть с детьми, у меня сегодня такое настроение, то я могу ночью поработать. Поэтому полностью абсолютно выбираю, мы выбираем сами, когда работать. И причем это будет ведь не постоянно, не пожизненно. У нас есть, как уже вот вы видели, да, уровни, когда можно не работать, можно заниматься своими делами, поливать цветочки, вязать носочки, как хотите, что хотите, а деньги вам будут постоянно, каждый месяц приходить на ваш расчетный счет за то, что вы однажды проделали вот эту работу. Поэтому, когда вы сейчас начинаете что-то делать, обязательно думайте о том, ради чего вы это делаете. Что еще мы получаем? Это овладение новой профессией. Я очень много не умела, очень многого не знала до того, как пришла в наш проект. Сейчас я умею быть спикером, научилась, да, я кое-где бываю психологом, где-то бываю э, учителем. То есть свой, свое образование использую. Очень-очень да? много профессий. Я даже себя иногда чувствую хакером каким-то, потому что я столько всего научилась делать на компьютере, что я раньше даже и подумать не могла, что такое бывает. Дальше. но Это развитие бизнеса. Именно бизнеса, потому что он легальный. То, чем мы занимаемся, это легально. И этот бизнес будет приносить нам остаточный, то есть пассивный доход. Это цель любого большого бизнеса. да? Понимаете это, да, прекрасно, когда человек организует бизнес, он стремится к тому, что этот бизнес будет приносить ему доход, независимо от его участия в самом бизнесе, да, вот это и есть бизнес настоящий, то же самое, здесь нас ждет такие перспективы. Свободный график при полном самоконтроле, подчеркну обязательно, у многих людей свободный график вводит в такое состояние, что они… Ну, раз свободный график, значит, свобода, лафа, и делать ничего не надо. Как раз-таки наоборот. При полном самоконтроле, значит, что вы даете сами себе задание, сами его выполняете, сами распределяете свой рабочий день. Но обязательно вы должны что-то делать. Одна регистрация, да, только зарегистрировавшись, не надо ждать, что что-то будет, что упадет вам мешок с деньгами, премии в 1000 долларов, и на лайнера вас пригласят. Нужно брать на себя ответственность и... Делать, работать, строить свой бизнес. Свободный выбор партнеров. Когда на обычной работе работаем, да, на нормальной, как многие любят говорить. Мы не выбираем, с кем нам работать. Кого поставили, с кем мы работаем. Да, Здесь мы выбираем. Хотите с этим человеком сотрудничать, сотрудничать, не хотите, пожалуйста, это ваш выбор. Далее, постоянно профессиональный личностный рост. Это очень круто. Это здорово, потому что у нас постоянно бесплатное обучение, постоянно лидеры узнают какую-то новую информацию, посещают тренинги и делятся потом со своими партнерами. Это бесценные ресурсы, да, это за такие знания, за такую информацию многие люди отдают э, большие деньги, а нам с вами все это бесплатно, И этим надо пользоваться. Ну и как же, карьерный рост и самореализация, потому что любой человек, да, неважно, там, школьник 16-летний, да, либо пенсионер, который ну, с работы ушел, да, когда-то был нужен и полезен, а тут ушел, и как бы все без него работает. Многие люди теряются да, из-за этого, начинают страдать, мучаться, печалиться. Для такого человека тоже подойдет наш проект. Для бизнесменов, которые уже полны решимости, нацеленности, которые привыкли действовать, отвечать за свои поступки, да, для них подходят. Для мамочек в декрете, которые сидят, унывают порой да, от, от, от однотонности, монотонности, так скажем, жизни, да, если не считать того, что детки – это счастье. То есть любой пол, любой возраст, любое образование каждый человек может реализоваться. У нас творческий характер работы, потому что э, здесь нужно придумывать какие-то идеи свои, воплощать очень-очень много, большое пространство для творчества, поэтому дерзайте. Вы разовьете лидерские и управленческие навыки, потому что если вы станете там как минимум директором, да, у вас будет большая команда, и вы научитесь управлять людьми, управлять не то, чтобы управлять и манипулировать, да, вы научитесь организовывать их деятельность, помогать им идти к их целям. Ну, естественно, изменение стиля жизни. Это как мой пример, когда я была на пособии там буквально в 3-4 тысячи да, я даже забыла, и мой доход в 10 раз увеличился, Это для меня это... Реально большой плюс. Ну и так еще раз э, вкратце расскажу, в чем значит суть у нас бизнеса. Первое, вы регистрируетесь, получаете свой сайт и инструменты для работы. Вы приглашаете людей. Как приглашать? Есть бесплатное обучение в виде вебинаров, чатов и так далее. Просто обучайтесь. Вы регистрируете команду. Все у нас строится на личном потреблении. Пьете витамины? Пейте, пожалуйста, покупайте наши витамины. Пользуйтесь парфюмом, пожалуйста. Чистите зубы, пожалуйста, зубную пасту. И каждый человек, личное потребление, личное потребление каждого человека в команде складывается в общий товарооборот. И вам идет э, процент от этого товарооборота. Все понятно, да? Ведь идея абсолютно проста. На самом деле она проста. И так же, как, э, как она проста, Сейчас мы посчитаем простую математику, так скажем. Ну и отвечу э, про витамины. Да, я пью витамины, и в конце вебинара я вам расскажу, э, что я не только витамины пью, пью, пью коктейль, и я очень довольна результатом. Давайте немножко берем и подождем. Почему же простая математика? Потому что вы пригласили, например, двух человек. Они пригласили еще двух, получилось четыре. Верно, да? Казалось бы, ну и 4, и что? Но если работать по этому методу, 10 по этому методу, да, посмотрите, какая сумма в итоге выходит. 2 на 2 – 4, 4 на 2 – 8, потом вы пригласили эти 8 еще по 2 человека, уже 16 и так далее, и так далее. Смотрите, вдумывайтесь в эти цифры. И так вот мы складываем, получается первый раз, допустим, 2 человека, они еще 2. Эти человек пригласили еще по два получилось 8. Итого 4 плюс 8, это 12. Плюс дальше, дальше все вот это складно. у нас получается в команде 16 тысяч человек. Это просто математика и для примера, да? Смотрите. У нас здесь взято 12 периодов. Вот специально взяла, чтобы можно было прикинуть. Слышно так меня теперь? Вот смотрите, можно разделить по 10. Месяц приглашать человека, приглашать и учить своих партнеров. Вот двух вы пригласили, научили также, Раз в месяц зубную пасту, шампунь, мыло купишь и пригласишь двух людей. И вот раз в месяц мы это делаем. То есть за год вполне может быть. Кто может это делать в день? Приглашать двух людей? Да? Соответственно, вы решаете сами, выбираете свой темп. Делать вам это раз в месяц, либо раз в день, либо раз в неделю и от этого будет зависеть ваш что нам дает эта цифра? Представьте, что все вот эти ваши партнеры хотя бы на 1000 рублей. Меня слышно? Давайте проверим связь еще раз. Слышно меня? Не слышно. Понятно, да? Слышно, хорошо. Ну и давайте вернемся, что нам дает эта сумма. Представьте, что каждый из этих партнеров купил шампунь, мыло, зубную пасту для себя всего лишь на 1000 рублей в месяц обычно семья тратит гораздо больше в других э, магазинах. Бывает что-то, да, может быть, связь, связь подводит, поэтому заикивание немножко. Вот. Мы умножаем 16 тысяч на тысячу итого получаем 16 миллионов 368 тысяч 16 миллионов, правильно сказала, да, аж язык у меня за, заплетался от этой суммы. Вы представьте, что э, даже если раз в месяц приглашать два человека, вам и вашим партнерам можно выйти вот на такой товарооборот. Представили все? И теперь представьте ваш доход с этого товарооборота. Это миллион шестьсот, это от миллиона шестиста рублей в месяц. Не в год, не за 10 лет, не за 20 лет, а за месяц. Понимаете, и самое интересное в этом все, что это реально, что это поймет каждый человек, кто немножечко хотя бы вникнет э, в суть бизнеса. Вы, Татьяна говорит, почему-то плохо приглашаются. Скажу, почему. Ответственность берем на себя. Первое, да, не люди приглашаются, а вы их приглашаете. Первое. Второе. Рассказывайте им подробности. Вы вот пришли на вебинар, вы послушали, вам нравится, вы понимаете все. А люди, которых вы пригласили, они не понимают возможности. Они не знают. Они, может быть, ну, боятся чего-то. Да? Позовите, пригласите. У нас каждый день вебинары проходят, люди будут слушать, узнавать, будут думать. Понятно, да, ведь? Проще надо относиться и проще рассказывать, потому что на самом деле бизнес, идея бизнеса, она проста. Я не говорю, что легко дается это, я не говорю, что легко вы заработаете миллион шестьсот лежа на диване, попивая кофе. Такого не будет. Нелегко, нужно будет работать. И работать очень хорошо и очень много. Если вы хотите зарабатывать миллион 600 и потом всю жизнь лежать на диване и ничего не делать, да, ради этого стоит поработать. Но идея простая на самом деле, ничего сложного. У каждого человека будут свои партнеры. У нас очень много людей, очень много лидеров, да, которые сейчас получают действительно отличные доходы и люди этих своих уровней, потому что они не обращали внимания на тех, кто не работает, на тех, кто боится, на тех, кто говорит нет, а просто шли дальше. Также и мы с вами идем просто дальше, а те, кто сказал нет сегодня, они могут прийти к нам завтра, могут согласиться через год. Поверьте, у меня уже люди такие есть в команде, которым я предлагала сразу, когда я только начала они там год-два думали и теперь надумали. Поэтому никогда не поздно. Главное, рассказывать, не бояться самим и самим верить. Нужно верить в эту систему. Нужно понимать, что она действительно работает, потому что она действительно работает. Но только у тех, кто работает. Дальше. Ну и вот на эти миллион шестьсот в ближайшее время, которые я заработаю, и вы тоже, я уверена, я хочу купить себе большой дом, уютный, чтобы хватало места всем, чтобы у каждого члена моей семьи была отдельная комната, у моих дочек, у нас, у чтобы у меня был свой отдельный кабинет, чтобы когда к нам гости приходят бабушки, остаются с ночевкой, чтобы у них было... были свои комнаты. Я хочу приглашать друзей, семьями. У меня как минимум четыре семьи, у которых по двое, по одному детей. И я хочу, чтобы мы просто элементарно размещались в нашем доме, не сейчас, как сейчас, да? мы там друг на друге, если мы собираемся. Я хочу купить домик у моря. Причем не домик, а реальный дом. Я уже знаю страну, у меня там подружка живет. Мы уже выбираем, можно сказать, под... прицениваемся, место выбираем и так далее. То есть, да, главное в голове иметь четкий план, что вы хотите. Я хочу вот такую машину классную. Она очень классная, реально. Если я вот... Предлагаю вам дать такой совет, когда вы теряетесь и не знаете, для чего это вам надо, какие цели у вас, что вы хотите, просто подумайте, какую машину хотите. Пойдите в автосалон, закажите тест-драйв, сядьте внутрь, подышите этим запахом, который в салоне, подержите за руль, понимаете, тогда вас настолько сильно это будет двигать, стремиться вперед, что вы сами за собой И вот одна из мечек которая сдалась, да, с учетом того, что как я переехала в свой родной город, я уже не могла себе позволить никакие поездки, и это продолжалось примерно лет семь. и вот только в том году мы всей семьей, благодаря тому, что я получила свои премии за звание директор, мы поехали на море отдыхать. Мы были в Абхазии, в Абхазии выбрали тихое, спокойное место, чтобы был такой вот уютный семейный отдых просто стали умылись и вышли на море, вот так вот, да, и мы немного там попутешествовали, на водопадах были, на руинах дачи Сталина были, ну, в общем, здорово, шикарно, даже после того, как я работала и была во многих местах в Карибском море, я была под впечатлением, это такая уникальная самобытная страна, что просто, ну, не передать словами, надо там побывать, хотя я не говорю, что это самое, как бы, крутое место, да, и все стремитесь туда, кто-то, может быть, Таиланд хочет, например, кто-то на Бали и так далее. Да, у каждого свои цели. Но просто я хочу вам сказать, что у меня сбылась одна из моих мечт очень сильных. Я хотела, чтобы мои дети бывали на море. И не раз. Я вот сама в 23 года первый раз море увидела. Я хотела, чтобы мои моих детей это было гораздо раньше. Ну что уж говорить. Мой муж, например, первый раз был на море. Благодаря Арифлейн. Так что мечты сбываются. Все зависит от вас. Дальше. С моей командой мы вместе сделали а, так, что я а, прошла первую-вторую волну конференций в Сочи. А, была конференция на Кипре, да, в том году а, с уровня «Золотой директор» ездили туда. Это не передать словами, опять же, это надо видеть, это надо там быть, это настолько круто. Все красивые, шикарные, нарядные, с прическами. Мужчины в костюмах дорогих, красивых, все улыбаются, все счастливые, все с результатами уже, понимаете, у всех чеки. Это вообще настолько круто. Вот, например, в Сочи один из них был, когда Сочи парк полностью Арифлейм арендовал, и там очень красочный, ярко, огни, фейерверк шикарный, там все аттракционы были бесплатны, То есть садись на любой, катайся. Это настолько круто, что.. Это надо видеть, это надо видеть, это заряжает эмоциями, это заряжает позитивом на целый год вперед. И а, всех, кто хочет, обязательно попадет туда. Вот на галое ужине в Сочи выступал Лазарев, это шикарно. И я вот даже боюсь подумать, сколько стоит выступление Лазарев, сколько компания вкладывает в нас с вами, для того, чтобы мы росли, развивались, для того, чтобы мы просто наслаждались жизнью, понимаете? компании не скупится на это и реально вкладывает на нас с вами деньги. Еще одно из моих достижений, это после э, двух подряд, так скажем, родов, да, я э, даже не могу как бы правильно подобрать слова, чтобы сказать, стала весить э, 100 килограмм, и это было такое мое достижение декретное, так скажем, да, и э, когда я начала работать в нашем проекте. Я сомневалась очень сильно насчет продукции Wellness. Я очень большой скептик. Я понимала, что как бы как так вдруг компания, которая делает помады, еще решила делать витамины и какие-то продукты питания. Но это несовместимо просто у меня в голове. Потом, как выяснилось, что компания, в принципе, не так уж прямо и сама и производит, да, wellness, а имеет патент, а производит и разрабатывают это научные сотрудники, лауреаты Нобелевских премий, то есть люди, которым ну, нет ни одного повода не доверять, да. Понимаете, это ученые, которые разрабатывают этот продукт. Я потом начала очень много изучать эту тему, потому что у меня дочка была младше на грудном вскармливании, я то там, то тут слушала, что помогает вот от этого, от этого, вот это помогло, значит, да, и в первую очередь я боялась из-за того, что, ну, как бы, дочки же будет попадать. Потом изучила состав и, и увидела как-то состав смеси детской, которую не боимся мы давать. Не изучив, не посмотрев, написано Детская смеси, мы безоговорочно вере мы даем, а там написано пальмовое масло. Ну, как бы тоже о пальмовом масле много разных слухов, расхожих мнений, но я, например, верю в то, что оно не очень полезно. Если в детскую смесь кладут это, а в наш коктейль Wellness кладут три понятных слова, да, почитайте, кто не знает, то чего я боюсь вообще. Поэтому я начала его применять, и буквально в течение года мой результат минус 18 килограмм. Плюс мое самочувствие улучшилось. У меня... Были проблемы с пищеварительной системой, начались, да, я сдавала кучу анализов, проходила всякие исследования, очень приятные, все прошло. У меня начали болеть ноги, вены, да, и все прошло. Я реально верю, что наш продукт wellness, это продукт будущего, это действительно такая палочка-выручалочка, это действительно вот именно то самое, что поможет людям стать здоровыми, реально здоровыми, потому что в, нашем, в наше время, в нашем темпе жизни это не, невозможно. Просто невозможно для многих питаться правильно, потому что, во-первых, у кого-то нет времени, у кого-то нет средств на то, чтобы э, заниматься правильным питанием, подбирать еду, нанимать диетологов и так далее, и так далее. То есть самому, самостоятельно, без знаний, составить рацион, это очень сложно. только навредить себе. В этой порции коктейля собрана вся полностью суточная норма, допустим, да, которая нужна нам, нашему организму, аминокислот, сочетание омега-3, омега-6. Ну, просто вам не надо ни о чем задуматься. Разбавили водой, выпили. Да? Чтобы составить полноценно такое же блюдо из обычных продуктов, причем надо найти такие продукты, которые качественные, да? не то, что у нас химию одну продают чаще всего в супермаркетах. Это очень надо много знать, очень много изучать, либо платить людям, которые диетологи, и составят вам ваш рацион. Это выйдет намного лучше, блин, на самом деле. И э, когда мы, например, перекусываем кофе с булочкой да, какой-нибудь в кафешке на льту, мало того, что оно выйдет где-то раза в два дороже, чем порция коктейля, но еще и для здоровья выйдет 10 раз дороже. Потому что через год, через два, через три начнем лечить всякие пищеварительные проблемы и так далее, и так далее, и так далее. У нас сейчас бум, знаете, да, ведь в 30 лет уже у людей сахарные диабеты, инсульты, ишемические болезни сердца. Это все от неправильного питания. Поэтому задумайтесь, если кто-то сомневается, пожалуйста, изучайте, изучайте тему. Это действительно продукт века, наверное. Я бы так назвала. Ну и вот, немножечко еще из веков. Так как у нас 17 зарплат в году, да, вот на июнь, например, прошлого года у меня попало две зарплаты. Я получила итог вот внизу обороты на за месяц 9467 тысяч. Это круто, да? В сравнении с тем, что мы за по уходу за ребенком в этом году у нас добавили теперь две 800, целых три шестьдесят пять. За вторым это шесть. Представляю, на что можно купить на 6 тысяч двум детям, да? Кто-то представляет? Поэтому есть ради чего стремиться, есть ради чего расти. Ну и английского языка Хотела бы закончить сегодняшний вебинар фразой на английском языке. Потом переведу. You have the patience, the strength and the passion to achieve your ambitions, your goals and your dreams. All you need to do now is try. Ну, переведу. Надеюсь, вас это будет мотивировать. Вы запомните, может быть, это. У вас есть э, терпение, сила, и страсть для того, чтобы добиться ваших целей, ваших амбиций, ваших мечт. Все, что вам нужно сейчас, это попробовать. Поэтому не бойтесь, пробуйте действовать, не сомневайтесь. Даже если вам говорят нет, даже если вам, как кто-то тут написал, не соглашаются, да не приглашаются. Это все временно, это все этапы. Каждый лидер это проходил Поверьте, ваши какие-то вот сложности, да, они не уникальны. Мы часто бывает думаем, что вот у меня вот такая проблема, и это уникально, никто больше с этим не сталкивался. На самом деле каждый человек проходит одни и те же этапы. У каждого человека случаются периоды, когда они приглашаются, когда говорят нет, когда смеются, когда еще что-то, да. Но если вы это все проходите, поверьте, вы оглянетесь назад, потом подумайте, как же это все круто. Как же хорошо, что я когда-то не остановился и пошел дальше. Ну и, если у вас есть вопросы, пожалуйста, жду ваших вопросов. У кого нет вопросов, спасибо, что пришли сегодня за, на вебинар.